«Куала Один из праведников сказал «Кунна Мы получали знания в мечетях Но затем построили школы И пропал баракет. Потом поставили стулья. И пропала скромность. В После вели дипломы. И пропала искренность.